И поэтому сегодняшний разговор мы хотели бы больше как разговор о том, что со всем этим делать, Вот, исключением э, доклада Евгения. Я думаю, что мы с него начнем, его послушаем, а после этого перейдем к тем вопросам и э, темам обсуждения и mm -hmm. просто поговорим. И мне кажется, это было бы намного более э, конструктивно, потому что э, все доклады обо всех нарушениях уже были у вас. И в понедельник, и я думаю, что на рабочих группах Санкт-Петербургской избирательной комиссии и так далее, и повторять это все, мне кажется, смысла особого нету, Даже а, да, рассказывать. Меня зовут Евгений Покопенко. Ну, как вы уже сказали, это информация предварительная и основана на тех жалобах, которые поданы активистами от общественной организации. Это ту информацию, которую нам удалось собрать на данный момент. Как было сказано, Отчеты мы готовим позже, Позже. если какой-то информации здесь нет, это не значит, что мы чего-то не увидели. <звы> На настоящий момент было посчитано, что у нас подано 150, около 150 жалоб. Точную информацию о числе поданных жалоб вообще нам Неизвестно, и данную информацию достаточно трудно собрать, потому что наблюдали разные общественные организации, в том числе штаб э, Навального, э, активисты от кандидатов, от партий. Э, и сбор данной информации затрудняет также то обстоятельство, что э, поданные жалобы, э, сведения по поданных не отражались в протоколах об голосования и не рассматривались на итогах заседаниях избирательных комиссий. Данная информация скрылась от общественности, нам заявлялось, что у нас никаких жалоб нет, что у нас все хорошо, а те жалобы, которые поступили, это вообще не жалобы, это обращение, так называемые обращения, и они будут рассмотрены, когда рак на горе свиснет. А Тут перечислены участковые избирательные комиссии, на которые были поданы жалобы, и, соответственно, территориальные избирательные комиссии, на территории которых находится данная участковая избирательная комиссия. И среди них особенно, к сожалению, выделился Тип-29, о чем э, буквально вчера прозвучало на заседании города И оттуда было снова очень много, к сожалению, жалоб. А также отмечен случай удаления, устранения наблюдателей членов комиссии с правом совещательного голоса и даже удаления члена тип с правом решающего голоса. Это произошло на территории Тип-22. А территория ТИК-22 у нас, к сожалению, патологичная. Там имеется председатель, который полностью из члены ТИК у нас. Там без, без, абсолютно без, без, без правных этих которые можно даже удалять с избирательных участков. А, все удаления они а, были основаны на ложных обвинениях а, и ничем не подкреплены. И у нас даже есть случаи несудебного удаления. В качестве примера нам прислали даже документы. Это, точ, точнее, отстранение членов участковой избирательной комиссии от работы. Вот, соответственно, протокол. Поэтому протокол можно остановить, что стало причиной удаления. Соответственно, вот повестка дня. Жалоба на нарушение порядка голосования вне помещения. После жалобы сразу принимается решение об отстранении от работы. При этом видно, что проголосовали все. Даже тот, кого хотят отстранить. То есть очевидно, что протокол абсолютно сфальсифицированный, даже этого вопроса построения нет в изначальной повестке дня. И вот, соответственно, решение об отстранении. Среди вменяемых так называемых нарушений перечислено под, под, подвергается мнению работу ТИК и УИК. И, соответственно, вот комиссия принимает такое решение о распространении без какого-либо решения суда. Это у нас произошло на территории ТИК-5 Невский район. Основные нарушения, которые были замечены. Основная масса нарушений это связана с, ну, с новым порядком голосования по месту нахождения. Из списков избирателей не исключались избиратели в с голосованием по месту нахождения. Это нарушение выявлено не только наблюдателями, но и членами комиссии с правом решающего голоса, которые непосредственно работали с книгами списков избирателей. Избиратели вычеркивались либо в ходе дня голосования, либо в ходе подсчета голосов, либо вообще после окончания голосования. Данные нарушения должным образом не рассматривались. И также у нас есть сведения, что реестр о... Вот этих избирателей был передан не своевременно, а непосредственно 17 числа. И даже если у, у участковых избирательных комиссий не было каких-то сухого намерений, они просто не успели всех этих избирателей вычеркнуть и старались это делать на протяжении дня голосования. Данное нарушение, также чтобы скрыть данные нарушения членам комиссии и наблюдателям, препятствовали ознакомление с фисками избирателей, что только способствовало подаче новых жалоб, в том числе было препятствием ознакомиться с списками избирателей членом ТИК. Это как раз дело, чтобы скрыть данное нарушение. Обратная ситуация – это исключение избирателей из списков избирателей, которые не подавали заявление о голосовании по местному нахождения. К нам поступило очень много жалоб от таких избирателей, которые приходили в день голосования по месту своего жительства и находили себя вычеркнутыми, и говорили, что никаких э, заявлений о голосовании по нахождения не, э, не подавали. Э, таких случаев было массово, и участвовали избирательной комиссии и никаких проверок, соответственно, не проводили. Но почему-то э, такие случаи были достаточно распространены, и действительно избиратели не подавали заявлений о голосовании, например, в Челябинской области или где-нибудь в каком-нибудь где Чечне. Соответственно, Также выявлены случаи распечатывания специальных заявлений при отсутствии избирателей, то есть фальсификация специальных заявлений. Как уже сказал, распечатывали случаи нарушения прав на ознакомление со списками избирателей и с реестром в том числе для наблюдателей членов с правом решающего, совещательного голоса вообще всем присадка отмечали препятствия на знакомление с этими документами участковой комиссии. В принципе, у нас отмечается пренебрежение к правам наблюдателей членов с правом совещательного голоса, с чем связаны изобреты на перемещение по помещения голосования. Это материвает тем, что у нас есть некие места для наблюдателей, где наблюдатель должен сидеть и, и а, не вставать. А, это требование распространялось и на членов справа совещательного голоса. Я лично столкнулась с этими требованиями, когда работал членом справа совещательного голоса в, в Мне сказали, что есть некая схема избирательного участка, где определенные места для наблюдателей. Оно, эта схема утверждена решением комиссии, и поэтому нужно располагаться в соответствии с этой схемой на местах для наблюдать, хотя хотя никаким наблюдателем ты и не был. При этом член с правом решающего голоса абсолютно свободно перемещается по избирательному участку и не создают никакие препятствия. запрета на фото-видеосъемку также связаны с тем, что э, э, не, не различаются права и члены с правом совещательного голоса. Э, было определялось при, требование для членов справочного совещательного голоса снимать с определенного места, хотя на них это законодательство не распространяется. При этом место э, никакими решениями распоряжения председателя не было определено. Как правило, оно располагалось на местах для наблюдателей, где не было никакого обзора, и э, такие требования они, в принципе препятствуют фиксации каких-либо э, на, нарушений э, законодательства. Соответственно, нарушение голосования вне помещения у нас отмечено в случае голосования на непрерывного цикла, хотя законодательно этого не предусмотрено. И далее голосование составление реестра из незаконных списков, поступали так называемые списки из соцслужб или из избирательных комиссий, то есть из неких юридических лиц организаций. При этом законодательно предусмотрено, что заявку может подавать исключено физическое лицо даже если оно нападет по просьбе другого гражданина. И голосование по реестру, и заполнение реестра в ходе процесса голосования вне помещения. Также отмечено присутствие сотрудников администрации и массовое нарушение порядка подсчета голосов, как будто у нас вообще никаких обучений не проводилось, как нужно считать голоса. Нарушалась процедура. Многие процедуры проходили вне поля зрения видеокамер и наблюдателей вне помещения для голосования. И соответственно отказ, замечен отказ для ЧПРГ, ЧПСГ в представлении возможности убедиться в правильности подсчета и отсутствие проведения итогового заседания. Копии протокола до сих пор у нас не умеют заверять, заверяются с нарушением закона. Отмечено также расхождение подсчитанных чисел и чисел, которые вносим, вносились в протокол убытого голосования. В На многих избирательных участках отсутствовал сейф, об этом мы писали письмо в ЦИК. А, к сожалению, это никак не повлияло на ситуацию, и сейфы до сих, до сих пор не, не были обеспечены для всех избирательных комиссий. И отмечен случай воспрепятствования в подписании протокола бытового голосования для члена справа решающего голоса с особым мнением этого. У нас распространяется на протяжении многих выборов и это было на прошлых выборах тоже, и, к сожалению, сейчас тоже встречается. Зафиксировано также уброс бюллетеня и повторных протоколов без отметки «повторный». Вот пример реестра по голосованию помещения, которое стало с нарушением закона. Тут написано, что передано по заявке ТИК-5, хотя графа непосредственно предусматривает фамилию и имя лица и место жительства лица, который передал заявку. И написано, что принял заявку, принял некую заявку, третье лицо, и вообще нет никаких подписей членов, которые приняли эту заявку. Вот у нас такой есть реестр. Аналогичные ситуации были распространены, распространены на многих участка просто указывая, что, ну, например, не цикл 5, а соцслужбы. Вот. Соответственно, на, все, на многие нарушения были поданы жалобы. Отмечаются случаи отказа в приеме регистрации жалоб. И, в принципе, отказ в рассмотрении жалоб. И, как я уже сказал, жалобы не вносились в протокол обытого голосования. Отмечен даже к случаю, когда второй экзамен просто комиссия забирала себе и не выдавала заявителю. А после того, как стало известно, что в Санкт-Петербурге Центральная избирательная комиссия состоялась формальное рассмотрение жало по вычисляющим избирательной комиссии во многих случаях это было неколяльно с проведением а, а, формальных проверок. Заявители массово не приглашались на заседание и в основном всем отказывали в удовлетворении жалоб. А вот пример рассмотрения одной жалобы участковой избирательной комиссии. А, соответственно, подана жалоба на то, что из списка избирателей не вычеркнуты. А избиратели них принимает решение принять к сведению, при этом не принимает решение об устроении ненарушения. Просто принять к сведению о том, что данное нарушение не место быть. Соответственно, вот Также пример ответа на жалобу. А, никакого решения не принимайте, просто ответ о том, что жалоба будет рассматриваться в течение 30 дней. А вот это решение на жалобу избирателя, который не нашел себя в списках избирателей, при этом был вычеркнут. Из списка избирателей в связи с голосованием по местному накажению к нам непосредственно данное, данное решение было направлено самим избирателем Участковая избирательная комиссия как раз подтверждает, что она не проводила никаких проверок Чтобы установить, не проголосовали он в Челябинске Как нам сообщили, что в итоге мы все-таки дали проголосовать Но, как указано, комиссия заподозрила признаки умышленного или неумышленного технического сбоя в системе еще у нас есть такой замечательный пример, как у нас фальсифицировался протокол об голосования. Не что Разверни на весь экран и покажи на ногу. Это видео было сделано на участке 2168. Наблюдатель производил видеосъемку, когда председателю поступила команда повысить явку. Да. А потом мы... а, 1, 2, а, ну, я. Наташа да. сама не знаю, Наташа, иди сюда, Наташа. По-моему, это слышать. Что можно сделать, Что нужно сделать? сейчас? можно купить в не что Нет, это мы получили, мы получили. А, а получили, а, что? Мы получили. Мы получили. Второй, что там написано? А, получили. Тогда надо вот эту. Выданное меньше. 1374. Ага. Вот да, здесь надо меньше. Да. Засчитай калькулятор. Так мы сейчас поменяем эту цифру. Если было меньше. Нет? Сейчас вот там. Тысяча. Что было? 142. Это мы выверим, там было 1570... Можно как бы, такое, Так, значит, чтобы было... Если обратно вернуть, как было, то будет. Нет, сделайте 70%. Сколько это надо? написать.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 Которые не 350, 50. Да, на И данный случай о том, что председатель поступил указания повысить окон, в принципе не рассматривался на заседании Горасберкома. И это видео никому не показывалось. Какой участок? 21.68. Любой. Вот, собственно, хотел понять, что с этим всем делать. Вопрос заключается на самом деле во многом в том, что за исключением э, новелл, про которые мы много раз говорили до введения порядка э, открепления по месту пребывания, э, если вы помните, было достаточно много обсуждений в Центральной избирательной комиссии, предложений от разных общественных организаций по поводу того, что с этим делать. Но, тем не менее, э, это привело к тому, о чем можно было догадываться. И про открепление мы сейчас еще поговорим. Но кроме открепления, по сути, проблемы и те же. И, э, уж извините, я пока сюда ехала, я слушала эхо, и ваш комментарий на эхо. И, в частности, там было сказано, что, э, на ваш взгляд, это была цитата, что, на ваш взгляд, mm -hmm. это, похоже, на спланированную кампанию по дискредитации избир избиркома. И в качестве примеров было приведено под неправильным углом стоящая камера. На наш взгляд, все, что связано с камерами, все, что связано с увеличенными формами протоколов, все, что связано с допусками наблюдателей и так далее, это является как это, инструментами гласности проведения выборов. И говорить о том, что это незначительные нарушения, которые сделаны для того, чтобы наехать на избиркомы, мы пытаемся решить эти проблемы на протяжении многих лет. И с тех пор, как... К нам приезжала Элла только войдя в должности, и мы это обсуждали. Все эти проблемы, за исключением открепления по месту голосования, мы их вроде бы обсуждали. Но проблема в том, что оно никуда не двигается. И Санкт-Петербургская избирательная комиссия, кстати, постоянно обсуждает. Вот. Но раз от разу мы имеем одни и те же проблемы с гласностью выборов. И... И сейчас вот я сегодня услышала, что, оказывается, это э, спланированная кампания по дискредитации избиркомов. Кем довольно... Вот один из вопросов был, кем спланирован? а второй, зачем. Вот, а во-вторых, то есть у меня вопрос, я сейчас передам слово коллегам, но у меня, э, извините, национальная реакция на это интервью, поэтому мне, я хотела бы понять, вы действительно считаете вопрос гласности комиссии не принципиальный, и, и это несущественное нарушение отсутствия гласности в избирательном процессе. И второй вопрос, что со всем этим делать нам, что со всем этим делать вам, что со всем этим делать Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и что вообще со всем этим делать, чтобы это куда-то двигалось Спасибо. Ну, я, наверное, вынужден ответить, хотя честно скажу, я сюда приезжал для того, чтобы вас послушать. А раз уж вы выслушали мой комментарий на эти, там ведь было не только про это, было еще и про другое. Но в целом, да, я считаю, что большое количество жалоб по Санкт-Петербургу отчасти связано с тем, что имели место не только реальные нарушения, но и имело место тиражирование этих жалоб с определенной целью а, родить цифру измеряемую сотнями, в вопросе корреспондента Эхо там прозвучало уже тысячи нарушений. Вот. Большая часть из этих обращений, она напоминает карту нарушений движения голос, где действительно и неправильно установленные камеры не под тем углом, и не тот цвет ниток, которыми сшиты списки избирателей и еще какие-то вещи, там, неправильно поставленные стол, которые на результаты выборов не влияют, но порождают вот эту вот колоссальную цифру. Там, 5 тысяч нарушений, 8 тысяч нарушений, 10 тысяч жалоб поданных в избирательную комиссии просто для понимания, то есть когда мы говорим о неправильно поставленном стуле, по факту это означает, что у нас наблюдатель сидит в другом конце yeah. избирательного участка. Когда мы говорим о неправильном угле камеры, как правило, это означает, что в эту камеру невозможно контролировать процесс. А, про э, цвет ниток не могу сказать, я не видела эту жалобу, но подозреваю, что там тоже есть для этого основания. Насчет тиражирования... Извините, у нас ситуация такая, если мы не подадим жалобы во все инстанции, которые, ну, во всей вертикали избирательных комиссий, то же шансов на то, что они будут адекватно рассмотрены у нас на самом деле нет. Потому что участковое избирательное, если мы подадим только Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, Санкт-Петербургская избирательная комиссия пере, передает их в территориальные, и они рассматривают свои собственные нарушения, извините, это э, довольно странное э, решение. А если мы подадим только в участковую, например, избирательную комиссию, они, вот как там Евгений показал в своей презентации, рассмотрят неколлегиально. В общем, председатель напишет какой-нибудь ответ в лучшем случае. И эти жалобы не будут зафиксированы. Поэтому, естественно, мы вынуждены подавать жалобы во, всех, во все эти инстанции. Я думаю... Можно я закончу да. То, что я хотел сказать? Извините. Я еще не все сказал. Я считаю... И это не моя точка зрения, а точка зрения моих коллег Центральной избирательной комиссии, руководства Центральной избирательной комиссии. Наблюдатели, средства массовой информации сыграли очень важную роль, в том числе в прошедшей избирательной кампании, очень важную роль. Мы искренне благодарны всем этим сотням тысяч людей, которые приходили, работали на участок, которые смогли предотвратить очень много недочетов в нашей работе по ходу дня голосования перед началом голосования поправляя деятельность избирательных комиссий и мы искренне благодарны за те сигналы которые поступали к нам с учетом результатов голосования и есть очень много важных сигналов по Петербургу из-за которых мы собственно и приехали мы же приехали не из-за цвета ниток да, и не из-за неправильно повернутой камеры мы приехали по другим основаниям и информацию пищу для размышлений, центральной избирательной комиссии. Мы в том числе подчеркнули из ваших заявлений. Поэтому за это огромное спасибо. Надо отделять просто мук от котлет, вот о чем я говорю. Создавать хайп, шум, а, о том, что тысячи жалоб, тысячи нарушений. Я вот этого не понимаю и не приветствую. Есть конкретное нарушение, есть конкретная запись, а, где, если это состоявшиеся события где действительно было помещение избирательной комиссии там все это действительно таким образом обсуждалось значит это безобразно с этим действительно тоже надо разбираться таким образом подводя итог отделяя мух от котлет пустые нарушения процедурные для нас важны но на результаты голосования они не влияют то, что могло поставить под угрозу легитимность всей избирательной кампании, с этим мы будем разбираться. В любом случае для нас все ваши обращения повод, чтобы очищать систему, совершенствовать избирательное законодательство и повышать эффективность работы. Систему. Спасибо. Вот. У нас просто всего полчаса, насколько я понимаю, вы через полчаса нас покинете. И я хотел бы передать слово коллегам. Может быть, Алексей Роботович, как члены с прослушиванием избирательной комиссии. Да. Я так раз Чеморозов. хотел вас спросить. И так сказать, я расцениваю то, что произошло. Такой обмен лирическими выпадами Александры и Александра. А я хочу танцевать как бы от текстов. Прежде всего, текста постановления 22 марта. Тут написано, «В срок до 28 марта направить Санкт-Петербург рабочую группу. Вот хотелось бы, как бы узнать, что это за дверь такой рабочая группа. Сколько там тысяч штыков, сколько там тысяч сабель и сколько пулеметов. Значит, образована эта рабочая группа еще там батькой махнул или она образована там 20, между двадцать вторым и 28 марта или она образована после 28 марта и образована кем и э, каким образом, Алексей Рудольфович? Ну еще раз говорю. Вы же понимаете, зачем мы здесь в Санкт-Петербурге? Нет. В том числе, в том нет, компании, именно и... поэтому я и задаю. Я для... вижу, тут написано э, мешок с котами. И да. я прошу, покажите, пожалуйста, мешок. Значит, сколько там котов, как, какого пола, какого-то окраса, какого возраста. Если вы расцениваете мое присутствие здесь в качестве мешка или в качестве нет. кота то можем на этом, собственно, а нашу джиня, встречу завершить. юрист, он пытается понять, я что... пытаюсь понять, чего? что тут написано. Не надо быть Если таким вы доверяете, обидчивым, не так обижаюсь, сказать, здесь не здесь вы доверяете, <клышлен> Если вы доверяете тому, что здесь находится член Центральной избирательной комиссии, он приехал сюда, Да, <клышлен> именно скорыми, члены Центральной избирательной комиссии. Того, я спрашиваю, прошу... что здесь написано. Что В этом пункте 3 там русским по белому наверное. да там написано так сказать вот неизвестная рабочая группа неизвестно так сказать махно неизвестно в каком веке и неизвестно в каком составе ну, у нас а, разные тогда мнения смыслового а мнений просто скажите так сказать в чем тут секрет хорошо я думаю, что я ответил на ваш вопрос. вопрос состоит в том, что. Окей. Okay. Значит, <связываем> я продолжу. <связываем> так, кстати, у меня, к сожалению, нет электрошокера, чтобы получить э, нужный мне ответ. Значит, соответственно, вопрос <связываем> тогда, так сказать, номер два. А -а -а почему матрешки кривобокие? <связываем> <связываем> <связываем> Значит, <связываем> расшифрую. Значит, 15 марта я направил три жалобы. Одну в ТИК, одну в СПБИК и одну в ЦИК. Они, в принципе, идентичны. То есть я, так сказать, изучил 19 ФЗ. Там среди полномочий этих комиссий написано «Осуществляет контроль». За подготовкой и проведение выборов президента на там-та-та. -та -та. Значит, это повторяется для ТИКов 21, для СПБИКов 20 и для э, значит ЦИКов 19 статьи. Соответственно, я направил три одинаковых, вот только номера статей как бы различаются. И получил три разные реакции. То есть. ТИК номер один Санкт-Петербурга принял решение коллегиальное о рассмотрении жалобы Годинга. Значит, СПБИК, вопреки тому, что я специально разжевал в коллегиальный орган Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, коллегиальный орган это рассматривать не стал а мне ответила единолично и самоуправно Егорова АВ письмо, а не решение. Значит, а Центральная избирательная комиссия вообще не ответила. То есть вот мы имеем три одинаковые по содержанию жалобы Одинга и три разные реакции, по идее, так сказать, вот так мои жалобы матрешка, так и ответы избирательных комиссий матрешек. Почему у избирательных комиссий такие и матрешки Кривого Что одна ответила решением, другая письмом, а третья не ответила вовсе. Но часть вашего выступления подтверждает те тезисы, которые я уже изложил, о том, что у нас имеет место многочисленное направление жалоб по одним и тем же поводам. Это, во-первых. Во-вторых, то, что касается процедуры рассмотрения жалоб вы же присутствуете на заседаниях в Я вообще знаю, что вы большой специалист в избирательном законодательстве. Поэтому не мне вам рассказывать о том, что до решения нижестоящей комиссии, допустим, центральная избирательная комиссия не имеет права выносить никаких решений. Следовательно, в лучшем случае то, что мы можем сделать, мы можем отправить жалобу для рассмотрения в ниже комиссию. Если вы жалуетесь на решение УИК, жалоба у вас должна рассматривать территориальная комиссия. Если жалуетесь на решение ТИК, жалобу должна рассматривать городская комиссия. Ну и так далее. Вы это все прекрасно знаете. Вот почему такие разные реакции. Что я еще могу добавить? Относительно э, тех решений, которые принимались по вашим жалобам и по всем другим жалобам, э, связанным с выборами президента, мы с коллегами, находясь здесь с понедельника, значит, э, всю информацию из горосбекома и из территориальных комиссий собрали. Сейчас повезем в Москву, продолжим ее там анализировать и э, ставим перед собой задачу, Сделать, ответить на вопрос, профессионально ли, в соответствии ли с законом, действовали ниже стоящие комиссии в данной ситуации. Если где-то это была непрофессиональная работа, заслуживающая нашего, так сказать, нашей реакции, значит, об этом тоже будет сказано, и реакция соответствующая будет. Вот, вот прозвучало слово «анализ». Значит, вернемся к тексту постановления 151 7 Значит, там написано анализ полученных цик, обращений и сведений. Вот вопрос, кто и в какой форме этот анализ проводил. Анализ чего, простите? Анализ полученных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации со дня голосования на выборах президента Российской Федерации обращений и иных сведений о нарушении допущенных при голосовании и подсчете голосов избирателей показал... так далее. У нас все-таки складывается какой-то диалог, да, то есть я здесь... Я с этого пришел... начала, что мы хотели поговорить о том, чтобы... Что нам делать со всем этим? Потому что э, о жалобах вы слышали в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, вы слышали они в понедельник на встрече политических сил и э, членов территориальных избирательных комиссий. А мы с вами, э, наблюдатели Петербурга, работают с Центральной избирательной комиссией, и часть из нас в части у нас входят экспертные э, какие-то группы и участвуют в разных мероприятиях. И что со всем этим делать? нам непонятно. И мы с вами этот диалог, ну, с вами, как извините, представителям Центральной избирательной комиссии, не лично с вами, хотя на разных форумах и лично с вами, ведем этот диалог сколько третий год, да? Правильно, я ничего не путаю. Третий. Ну, 16 году, года, значит, Вот. С 16 м сейчас 18. -м. Ну, два. Два года его ведем. И э, на самом деле я, конечно, понимаю, что... Э, Эксцентричная манера Алексея Робердовича может вызывать некое. Но на самом деле вопросы самые прямые. Потому что что делать с жалобами? То, что их приходится отправлять по разным по всем инстанциям, это извините не наша вина, потому что в другом случае они не рассматриваются. Каков порядок? Вы говорите, каждый раз, когда в Питере проходят выборы, они вызывают реакцию Центральной избирательной комиссии. На выборах в Думу было то же самое. И создаются группы. Извините, я присутствовала при э, приезде члена ЦИК в... Жень, какой это был? 29-й ЦИК? Да, не... Это ОИК-217. Э, а, ОИК-217, после думских выборов. Извините, но это было просто... Э, от него скрывали документы, как от наблюдателей на избирательных участках. Правда, у него вырывали и убегали. Я это видела своими глазами. И, и что, именно с этим, я так надеюсь, связаны вопросы Алексея Робертовича по поводу полномочий созданной комиссии, которая будет э, рассматривать все эти вещи. Что будет с анализом тех обращений, которые указаны в постановлении а, после того, как Центральная избирательная комиссия их проанализирует? А, у нас есть еще, я думаю, что... Э, вот, а, Лев, может быть, по откреплению ты расскажешь заодно. О, у нас 4 а, докладчика, еще и 15 минут, да? Да, да я быстро расскажу. Вот год назад, когда стали 12. прорисовывать черты голосования по месту нахождения наблюдательское сообщество, и вам в том числе на форуме, обсуждали проблему, каким образом можно контролировать этот сложный тип голосования, потому что люди перемещаются из региона в регион, и понятно, что никакому наблюдателю невозможно отследить все документ, всю документацию по каждому человеку. И мы предлагали вариант, чтобы, поскольку происходит все в электронном виде, чтобы Центральная избирательная комиссия в электронном виде по каждому участку публиковала бы сведения о количестве избирателей из других регионов, из каких участков они прикрепились к данному участку. Ну и, соответственно, в какие другие регионы, на какие участки открепились, от конкретных участков голосовать. Без, конечно, указаний персональных данных, и чтобы все это было сильно заранее. Но, к сожалению, вот, мольбы наблюдательского сообщества услышаны не были, и поэтому мы должны какими-то кольными путями добывать сведения. Вот центральная избирательная комиссия, например, сказала по Петербургу еще до дня голосования, что нашла 9 тысяч задвоенных заявлений на открепление. Да? Потом, что 100 тысяч одновременно, единовременно появившихся заявлений на открепление по Санкт-Петербургу. То есть, какие-то непонятные вещи, которые могли бы отлавливать и наблюдатели, да, если бы эта информация публиковалась. Более того, из каких-то вот источников деловой Петербург из инсайдерской информации Санкт-Петербургской избирательной комиссии, что 170 тысяч избирателей Санкт-Петербурга открепились голосовать в другие регионы. У наблюдательского сообщества нет возможности ни проверить, ни оценить как бы, адекватность этого числа. Мы можем оперировать вот только теми скудными данными общему количеству открепившихся, подкрепившихся к каждому конкретному участку. И даже эти данные показывают нам странные вещи. Если мы отсортируем все регионы по разнице открепившихся прикрепившихся и открепившихся к ним людей, то увидим, что, конечно, среди лидеров по популярности как бы, это Москва, Московская область, Ленинградская область. То есть, там в наибольшей области сосредоточены граждане из других регионов, которые, понятно, хотят там проголосовать по месту нахождения. Петербург же оказался в самом конце. Это самый депрессивный регион, если мы будем воспринимать данные, которые сейчас вот из системы госвыборов можно извлечь. То есть, в Санкт-Петербурге на 83 тысячи больше уехавших жителей Петербурга, чем приехавших сюда жителей из других регионов, что, соответственно, Любому человеку понятно, что этого быть не может. Если примерно прикидывать объективное место Санкт-Петербурга по привлекательности среди других регионов между где-то Москвой и Ленинградской областью, я полагаю, то мы должны с неизбежностью понять, что более 200 тысяч заявлений на открепление в Санкт-Петербурге были сфальсифицированы. И если вот мы говорим как раз про сотни нарушений, то вот а Сама сама Центральная избирательная комиссия говорила, что 100 тысяч заявлений на открепление в Санкт-Петербурге появилось спонтанно. Я вот оцениваю это количество, что это было по крайней мере больше 200 тысяч. Но разве это не повод для исследования? Да? У вас есть все эти данные. У вас есть данные по каждому участку, с каких регионов, куда человек откреплялся. Я уверен, что если бы наблюдательское сообщество эти данные бы посмотрело бы, оно бы обнаружило бы миллион аномалий, что люди в каких-то территориальных комиссиях а, а, кластерами откреплялись там, в Чеченскую республику, куда-то еще. То есть очевидно, что все эти данные есть. И я уверен, что, может быть, без персональных данных наконец пришло время эти данные Опубликовать для широкого круга лиц, которые, конечно, бы нашли бы, я думаю, там не состыковки. Санкт-Петербург не может быть на последнем месте по привлекательности да, среди всех регионов. Вот. Надеюсь, что Центральная избирательная комиссия сможет опубликовать вот сведения более подробные по откреплению по Санкт-Петербургу ну и, возможно, по другим регионам тоже. Для исследования… То есть это не персональные данные, это сведения, которые вполне, мне кажется, были бы интересны, в том числе как бы социологам, демографам, понять, какие у нас потоки населения между регионами. Ну, а может правда Петербург никому не интересен, сюда никто не ездит и… Наоборот, и все город, есть, в Чеченскую республику да, да. И, и другие регионы. Нет планов опубликовать, не знаете? Если совсем коротко, вы же знаете, что на федеральном уровне впервые эта система была опробована. Те проблемы, которые мы сами выявили, те проблемы, которые нам подсказывают со стороны, мы сейчас внимательно проанализируем и каким-то образом будем дополнять и, может быть, норму закона, и точно наше постановление, регулирующее эти вопросы. Соответственно, может быть, будет расширенный список информации, которая будет достойна. Для того, чтобы ее публичить, которая будет представлять интерес для широкого круга наблюдательского сообщества. Здесь просто надо понимать только наши технические возможности и наше, наше время. Да, вот вы говорите, там, мы обладаем. Мы еще не обладаем всей информацией. Мы, она только у нас еще скапливается. В частности, по последнему этапу это заявления, которые были поданы а, непосредственно там за пять дней до выборов, да, так называемые спецзаявления Информация по ним еще систематизируется, и обобщается. Вот. А, Поэтому. у есть, потому что они есть в госвыборах, а у вот Центральной избирательной комиссии есть доступ. Вот. Спасибо. Спасибо да. Все, да, к сожалению, есть? все, к сожалению, меняется. Спасибо. Спасибо. Дни... А. Я, не буду я просто хотела, Дима, хотела причин, я поэтому думала, ближе к концу. Да. Да. Да. Дмитрий. Да, добрый день, меня зовут Дмитрий, я член территориальной комиссии и, в общем, неплохой комиссии, выборы прошли неплохо у нас. А, тем не менее, я хотела задать вопросы, никак не требую на них ответов. Это системные риторический вопросы. Что касается админресурса. Мы как комиссия зависим от администрации. Не секрет, что на выборах есть факты применения админресурсов всяческие. В этой связи у меня вопрос: какие механизмы воздействия реальные у Центральной избирательной комиссии по отношению к администрации? Что, например, будет происходить, если администрации перестанут помогать, предоставлять помещения под участковую комиссию, предоставлять пробтехнику? Как Центральная избирательная комиссия может бороться с. Нагоном явки, сушкой, как называемой. Как может бороться с контролем голосования, которое в городе не секрет был. А что касается других сложностей. Мотивация членов избирательных комиссий. А, учитывая то, что сейчас будет переформирование комиссии. Да? и понимая, что зарплата ПРВТК составляет примерно 50 тысяч рублей за выборы участковых комиссий, 7 тысяч рублей, условно, за выборы, мы не понимаем, как мотивировать людей входить в состав участковых избирательных комиссий. Они, получается, что, безусловно, зависят от админресурсов. Учитывая то, что в этом году были незаконные поквартирные обходы с января, это вообще непонятная вещь, чей бюджет, за чей счет у банки. Следующий вопрос, который хотелось бы задать, это фейковые наблюдатели и фейковые СМИ. По нашим данным, голосу аккредитацию не дали, на Вальницком СМИ аккредитацию не дали. А вместо этого десятки наблюдателей и спойлеров пришли на участки, включая, на мой взгляд, и наблюдателей от общественной палаты. Зачем поддерживать э, таких наблюдателей, зачем э, тратить на это время деньги, ресурсы, сложно сказать. И, соответственно, обращаю ваше внимание, с кем вы вам виднее, да, как Центральная избирательной комиссии, с кем вы встречались в городе, до того, как вы встретились условно в последний день с наблюдателями Петербурга. Отдельно про доступ к материалам. Тут уже многие говорили, крайне усложнен доступ к видео на участках. Зачем такой сложный порядок, если не планировал ничего скрывать и стремиться к открытости? Непонятно. Непонятно, вот Лев говорил, где в протоколах ГАСАР данные по 5.45 и по спецзаявлению. Все это можно было вполне вылить. но мы об этом уже говорили. Про уровень обучения членов участковых избирательных комиссий. В этом году редкое было у кого понимание, как работать со списками, особенно новыми, 5.45 и другими небольшими изменениями в законодательстве. А удивило оформление протоколов и копий протоколов. Из года в год эта ситуация не меняется, может быть, даже становится хуже. Как и что планирует изменить в обучении Центральной избирательной комиссии, тоже хотелось бы знать на будущее. Назвал бы следующую тему «Злонамеренные ошибки в рабочем блокноте». Понимаю, что это определенная провокация, да? но там были странные вещи написаны про вынос бюллетеня, про завет, запрет фото- и видеосъемки членам с правом совещательного голоса, кто это сделал и для чего, непонятно. У меня есть предположение, не знаю, это не мой вопрос, но по каким причинам, например, печатался и печатался ли второй раз блокнот в Петербурге, кто за это ответил, какой бюджет на это выделили, скорее это вам разбираться. Про дыры нового порядка в федеральном законе по 5.45 здесь уже говорили. Вопрос сводится к тому, кто и как будет наказан за вот эти повторные двойные заявления по 5.45, где будет какая работа Следственного комитета, других правоохранительных органов. Это нас тоже в перспективе, конечно, интересует. Сушка списка на административном уровне, но она очевидна для нас, для всех, на, по Петербургу на 5-10%, а Создается, задаем себе риторический вопрос. Что будет к 9 сентября? Мы опять увеличим список на 15%. Исходя из каких цифр мы будем формировать новые участковые избирательные комиссии сейчас? Да, зависит все-таки от количества избирателей. МФЦ и госуслуги в этом году отличились. Нам непонятно, как Центральная избирательная комиссия оценивает качество их работы. Сколько избирателей не нашли себя в списках 5.45 после того, как они подали заявление о госуслугах. Возможно ли получить такие данные, мы тоже не понимаем. Про большое количество КАИБов в этом году. Да, спасибо. Но почему не провели 5% пересчет КАИБов-2017? Это КАИБы, которые только поступили в работу. И доверять этим машинам довольно сложно. Можно, но опять же должна быть какая-то объективность. Про статистические аномалии Лев сказал. Нам непонятно, почему быстро нельзя реагировать на статистические аномалии. Сразу же осмотреть видео и принять и какие-то результаты по участкам, которые э, выходят за какие-то рамки. Спасибо. Спасибо. Дим. Но, кстати, про статистику много об этом говорит и, и мы, и коллеги о том, что, конечно, это не является доказательством прямой какого-то фальсификации, тем более непонятно виновной, но то, что это хороший способ понять, на какие участки можно обратить внимание, это понятно, почему Центральная избирательная комиссия этим не пользуется, так же, как и Санкт-Петербургская. Вообще не очень понятно, потому что это хороший инструмент для контроля. Никто не говорит, что это автоматом означает, что выборы там недействительны или их не надо признавать, или еще что-то. Но то, что на эти участки надо обратить внимание, по-моему, вполне очевидно. Извините, у нас еще два человека хотели сказать. Татьяна, коротко, она была в мониторинговой группе Совета по правам человека». Да, но ну, я думаю, что тот э, доклад мы направим отдельно, и, соответственно, мне хотелось просто добавить к тому, что сказали коллеги. Я планировала читать доклад на достаточно большой и достаточно обсуждаемый, но времени нет. Я хотела добавить э, про то, что каждый раз, когда мы видим закрытую информацию, то есть мы видим, что это непрозрачный э, как это называется путь э, миграции избиратели. когда мы видим э, статистические аномалии, каждый раз, когда мы обнаруживаем, э, что у нас в протоколе не содержатся ключевые данные, которые могут позволить определить, что происходило на данном участке, каждый раз мы не доверяем. Каждый раз, когда нам... Э, Например, в качестве например, члена комиссии с правом совещательного голоса не дают ознакомиться с списками, а это было массово, и в составе мониторинговой группы мы наблюдали это массово, не дают ознакомиться. Чисто визуально или даже по подсчету видно, что там часто вычеркивались не все. Каждый раз, когда нам не дают какую-то информацию, мы считаем, что здесь могут быть злоупотребления и, в общем-то, Статистически мы это выявляем, это складывается уже в единую картину. К сожалению, мы сейчас вынуждены говорить о презумпции виновности каждый раз, когда мы не имеем информации. Все. Спасибо. Но да, вообще, пожалуйста. это про открытость. У нас Нет, еще кто-то есть? Дима. Но у нас просто осталось. Слушайте, ну я тогда тогда у меня очень маленькая реплика, Александр Юрьевич, а, Вы знаете, вот я а, про. Алексей Розенковича, хочу сказать, чем протекло его э, выступление, и в том числе Татьяны. Вот она строила очень такой э, тонкий вопрос, вопрос доверия. И вот Татьяна-то говорила про вопрос доверия к тому, что она видит, э, в, видела на участках. А я-то вот сейчас понимаю, что у нас вопрос доверия немножко другой, Всего? более, более широкий к избирательной Всего? системе. И в том числе и, и к Денисственной Центральной избирательной комиссии. Вот, понимаете, в чем дело? Мы-то здесь люди, которые очень плотно с избирательной комиссией работают. Вот я член, здесь сидит несколько членов территориальных избирательных комиссий. Здесь Алексей Робитрович член э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Вот Мне кажется, что доверие – это очень тонкий момент, который мы никак не должны потерять. Мы должны э, вот, не, не отмахиваться как-то друг от друга, да? не э, использовать друг друга в каких-то каких целях, да? а реально что-то пытаться сделать. Я вот, э, не хотел бы повторять бы за всеми, но тем не менее, вот у нас что-то прошло, надо делать выводы и надо двигаться дальше. И в изменении законов, и в новых, в новых каких-то решениях конкретных, не знаю, может, персональных или там, и так далее. Вот потому что сейчас, мне кажется, еще раз говорю, эмоциональное выступление Алексея Робертовича, оно примерно о том, что вот где-то кредит доверия, он где-то вот так вот уже близок, близок, близок. Спасибо. Еще, насколько я понимаю, в понедельник был задан вопрос о причинах всего этого, и Дмитрий хотел бы на эту тему ответить, и я думаю, что это прекрасный завершающий наш разговор. Ну, я выслушал всех коллег, у меня здесь немножко особое мнение свое. Я всегда особое мнение рассказываю. Кстати, я хотел бы передать Александровне свое особое мнение по поводу вот нового порядка там на, на стороне цифры есть, очень полезно проанализировать. Особое мнение оно заключается в том, что действительно надо отделять мух от котлет. И здесь я соглашусь с Александром Юрьевичем, который в понедельник выступал, о том, что все-таки избирательная система сделала значительный шаг вперед, но значительный шаг вперед именно с точки зрения мух, да? то есть с точки зрения процедур, если может, мы из этого понимание исход с точки зрения кстати копий протоколов которые протоколы эти электронные вот например у меня в стике, если там 90 было неправильно заверено сейчас уже там 30 неправильно заверенных я думаю потихоньку потихоньку избирательная система совместно вот с наблюдательским движением и совместно с работой избирательных комиссий все-таки двигается вперед, чему мы только рады и приветствуем. Поэтому мы готовы и дальше взаимодействовать и с Центральной Избирательной комиссией, и с Санкт-Петербургской Избирательной комиссией, и с Центральными комиссиями в этом направлении. А теперь действительно о котлетах, то есть основная проблема на этих выборах. Если в 2012 году на президентских выборах основная проблема была то, что просто элементарно переписывались протоколы и фальсифицировались выборы, то сейчас, слава богу, действительно избирательная система, от этих всех... Делаем по-другому, но ну, это лучше. Не, не, Ну, кстати, э, э, те фальсификации, которые мы сейчас видим, они действительно, может быть, не сказались на результат. Они больше сказ... были связаны с явкой. Явка да? – это тоже результат? Это не результат. Ну, в этом случае, ладно, не будем просто обсуждать этот вопрос. А, получилось, что... Вот кто... Вопрос вы у меня спросили. Из-за чего же, да, вот, вот эти вот все значимые такие пахинации, кто виноват. Я частично ответил на этот вопрос член городской избирательной комиссии Березин, когда сказал, что действительно такой огромный ресурс административный, который был задействован, начиная с подачи этих заявлений по месту нахождения, принуждения бюджет, ну, работников бюджетной сферы подавать эти заявления. И дальше большая работа по контролю за свободы голосования вот этих избирателей говорит о том, что здесь очень серьезно был задействован именно ресурс администрации города. Также вот если мы посчитаем вчерашнюю статью в Коммерсанте в Петербурге существует еще отдельная история противостояния между Смольным и законодательным собранием. И как какую какую роль здесь сыграл то есть вот это вот, вот, вот сейчас стоит выяснить и мне кажется что вот в вашей рабочей группе в принципе у вас больше рычагов по анализу данной ситуации но я считаю что глав первой причиной вот этой котлеты вот этого массового даже фактически уголовное преступление, когда э, людей э, э, без их э, воли э, просто куда-то открепляли. Так всем же было понятно. Мы, кстати, мы и э, наблюдатели Петербурга приветствовали эту систему э, голосования по местному выхождению, исходя из того, что действительно многие избиратели, особенно в Петербурге... А, э, Дмитрий, у меня самолет, я вынужден был убежать через минуту. Да, ну, приветствую, потому что действительно э, она здравое зерно в ней есть. И, по идее, в Петербурге должно быть приписаться намного больше людей. Оказалось, наоборот. И вот э, первая причина именно из-за из из того, что вот так такая старая система была введена, и ей э, воспользовались э, вот, те люди, которые раньше занимались каруселями, э, теперь они те же самые карусели проводили по, по этой схеме. Поэтому мне бы хотелось бы единственный вопрос вот, э, вам задать, будет ли проанализировано… Все те э, заявления, которые были введены в ГАЗ-выборы по месту нахождения, э, на, по поводу того, кто, кто их вводил, особенно по всем тем случаям, где избиратели обнаружили, что они не подавали эти заявления. Потому что у нас э, определенный э, уже массив этих заявлений собран, может быть, э, вы, вы собирали э, такие заявления, и будет ли проведена работа, и будет ли э, дан какой-то публичный отчет вот, по всем этим заявлениям. Если у вас какая-то работа сделана, мы вам будем искренне признательны за... Если вы с нами поделитесь своими результатами, да, и доказательствами, которые вы соберете, про это нарушение, про эту ситуацию, либо про какую-то другую, это во-первых. Во-вторых, мы все должны понимать, что, ну, во-первых, мы не демиорги, и мы приехали сюда с определенной целью, работаем здесь в течение трех дней, и все вопросы за три дня мы, во-первых, не решим, во-вторых, это не в наших полномочиях. Наша задача – собрать информацию. И сюда я пришел для того, чтобы послушать вас, получить какую-то информацию, на основании ее позже делать какие-то выводы. Третье. Как мы любим говорить с коллегами, не все несправедливости в мире можно исправить с помощью Центральной избирательной комиссии. Вы должны понимать, что пределы нашей компетенции – Строго определены законом мы ограничены. Есть масса других государственных органов, административных, правоохранительных, каких-то иных, которые отвечают за те или иные вопросы, которые, например, поставил уважаемый коллега. Большая часть из тех риторических, как было сказано, вопросов, которые прозвучали, они к компетенции Центральной избирательной комиссии не относятся, и нас они беспокоят точно так же, может быть, даже больше, чем вас. Потому что это дело, которым мы занимаемся с утра до вечера и за которое, так сказать, несем ответственность. Но, возможно, ваше обращение в эти органы было бы более эффективным, чем наше. Поэтому мы этим занимаемся. И не все делается в публичном пространстве, я вас уверяю, вы, наверное, представляете, как устроена государственная машина. Если какая-то вещь выносится на публику, есть гарантия того, что она никогда не решится. А... Вещи, которые делаются спокойно, в тиши кабинетов, иногда решаются гораздо более реальным способом. Поэтому про доверие. Мне очень хотелось, чтобы ни у нас к вам, ни у вас к нам это доверие не исчезало. Я еще раз повторю тот тезис, который полчаса назад озвучил. Мы заинтересованы во, взаим, во взаимодействии, в сотрудничестве, мы с удовольствием информацию, которую вы нам предоставите, используем, и на все жалобы, поданные в формальном порядке, мы отреагируем так, как можем отреагировать в соответствии с законом, ну и в установленные законом сроки. Вас это не будет удовлетворять, есть опять же дальше формальные способы это все обжаловать. Но пока у нас есть с вами неформальные контакты, я думаю, что нам надо дорожить этим неформальным контактом. Спасибо большое, я правда очень Спасибо. опаздываю. Спасибо вам. А, да. Приходя Хорошо. к вам, заряжаешься определенной энергией. Поэтому заряжаю на чего поем.